Я очень доволен, что попал в WebPoom Academy на курс по СММ. Очень доволен преподавателем Сергеем Кузьменко. Получил много полезной и важной информации. Многое много из того, что здесь дали, ну, было для меня просто открытием и откровением. Очень рекомендую всем этот курс.